Судется приезжают ребята, в охраны почем рыбалка, они говорят 10 гривен. Идет минута молчания, потом такой вопрос, это в час или как. Замешать прикормку, забрасывать оснастку, снимать рыбу может любой участник команды. Но от момента подсечки. До момента, до, до окончания вываживания, пока рыба уже находится на берегу, проводит либо жена, либо, либо ребенок. Это главное, основное правило нашего, нашего турнира. Судьи будут смотреть, если кто-то будет нарушать, будет первое предупреждение, второе будет дисквалификация. Все же по-честному, потому что особенно обращаю внимание, те, кто приехали только с детьми. Я понимаю, что это может быть сильно качувственно, что если прицепится какой-то карп и. Нужна будет поддержка отца, но ну, может быть поддержка отца только с подсаком. Акерман. менять лунчатки. Улова. Ой, я готова. Такой рассвет красивый. Да. <свес> <свес> <свес> <свес> <свес> Все договорились Татьяна доброе утро доброе утро так все таки на поплавок или на фитры будете ловить при такой волне сейчас посмотрю как карты лягут Помнил. еще пока буду, не поделились буду пробовать или так или это сначала попробую наверное удочку если нет тогда уже фитр. доброе утро друзья всем хорошего настроения все в идеале поставил удочку и погнали как вам так везет? Всегда по жизни везет, что у вас самое лучшее место? Нет, я вообще первый раз вот так попадаю. Но мне кажется, это даже лучше, чем я ожидал. Да. То есть здесь сложности, и это мне нравится. Тем более семерочка – это наше число. давайте скажи, что семерка – наше число. Семерка. Все, будет все отлично. Где, где черви? Кто, да. их вчера съел? Кто, кто их вчера съел? Кто выпустил опарыши? Да. Я делаю закорм для рыбы, пока что, ну, для, чтобы мы могли приманить рыбу к нашей приманке. Э -э, тут идет конопля, чтобы рыба хорошо ну, напиталась и потом еще хотела кушать. Э -э, криль для запаха, чтобы быстро сейчас она пришла. Ней. И вот сейчас добавляем горох. Я вручную беру и их раздвигаю. То есть это сейчас мы будем делать мелкую фракцию, где-то через два часика будем уже делать немножко больше. Когда мы уже закормимся, где-то мы уже будем начинать кормочки забивать там, будем перец брать уже замачивать. Доброе утро всем. Приехали второй раз уже поучаствовать в турнире. В первый раз у нас получилось. Неудачно, но неплохо. Четвертое место все таки для Кирилла, я думаю, очень радостно было его занять. И приз Сегодня... зрительских симпатий он получил? Да, да, это точно. Сегодня детей уже побольше на этот раз, на этом турнире. Так что ему повеселее будет. Я думаю, шансов теперь побольше. И будем надеяться на первое место. Мы после вчерашней тренировки приняли решение ловить уклейку. Так, Поэтому, ну подсак мы приготовили, <связательно> для mm. крупной рыбы, yes, mm. вот, будем ловить уклейку, поэтому Хорошо. спешить не будем, попьем кофе uh -huh. и потом будем всех облавливать <связательно> на уклейке. <связательно> Кто жизнь познал, тот не спешит уже, да? <связательно> <связательно> да. Ваше здоровье. Будьте здоровы. <связательно> а у нас тут вкусняшки готовятся, uh -huh. всякие вкусные-привкусные. Да. Сейчас еще йогурта добавим и вся рыба наш. Шерник. Это секретный ингредиент. Секретные секреты? Да. да. Скорее всего, будем нам акушатник на коробах. А макуха какого вкуса? Я взял разного. Будем экспериментировать. Клубника, слива и обычно. Как мы решились вообще приехать на наш турнир? Надела дочку рыбачку и приехала. Что же делать? Расскажи, как тебя зовут? Аня. Анечка, ты приехала на рыбалку? Да. Ты будешь побеждать? Угу. Ну, расскажи, как называется твоя команда? Комарики. Комарики? Ага. Если вы поймаете карпа, как ваша, ваша жена умеет вываживать рыбу? Нет. А как она будет его вываживать? Вот будет вываживать. Он сам ко мне вываживает. Он сам, да, должен по идее Да, он сам, да. Он сам ко мне прыгнет, Это же говорю, будет интересно очень и для нее, и для меня посмотреть вообще как. То есть я даже больше удовольствия получу вот это вот, когда она будет сталкиваться с тем, что он будет стартовать, и она не будет знать, что делать. Получилось? Посмотрите, восьмерка. Да. да. Мне Максим научился. Ну, он... А зачем? Чтобы не пережить. Лист. Не пережечницы. Да. А большая петелька получается. Детель затягивай. Корк не поешь. Ура! Тогда один, вы успеваете? Стараемся. Сейчас, в принципе, минут 10 и все будет готово. Ну хорошо. Делаю уже, как вы настоящий спортсмен, все инструменты есть. У меня вообще все есть. Ты самый счастливый человек, у тебя все есть. Да? Правда, завтрака еще нет. А завтрака еще нет? Зато смотри, какая у тебя кепка и футболка, е Мы готовит оснастку, а вы готовите завтрак, да? Да, каждый занят своим делом. Волос! Волос! Волос! Волос! пока! Обычная кормушка Потап 100 грамм. Поводок примерно сантиметров 20. И крючочек, да? Да, и крючочек. Шестой. Волосом? Нет, без волоса. Просто шестой номер Хаябутса. Как-то так. Какой будете забрасывать? Я думаю, до метров 30. 30. А вот шары мы сделали 30 метров забросите? Посмотрим. лягарная и патерностр, как вы называют. Все, обычненько, простенько. Прямо на на основной лесочке. Прикрепила, сейчас взял грузика побольше, ну прикормиться немножко. Самое такое у меня есть. Сюда потом петелечка, как говорится, петелька, петельку, поводочек. И все, готово. Самая элементарная, основная простая для меня. Ну, кто-то инлайн любит, я люблю патерностер. А вы скучаете? Нет, ждем. А что ждете? Мужа! А где он делся? Знаю. Вот будем сейчас ловить первый раз в жизни. <звук> Привет! Да. Боня! Ты китайский ты Что будешь ловить? Что будем ловить? Карпа. Карпа? Да. Эх, елки а карася? И карася. У нас нашествие Нашествие спортсов. спортсов. Это что, они гусеницы едят, да? Они гусениц едят, да. да. И нам, получается, скоро будет много денег. Смотрите. И палатка вся, вся помечена. Помечена. Он Он ну ничего, это к Это хорошо. Пока что все хорошо. Ветерок, правда, поднялся. Ну, настроение отличное. Все сидят в ожидании хорошего клёва и всё, всё замечательно. И -и -и -и -и -и. делаем ставку не на такую мелочь, мы хотим что-то крупное, чтобы получить удовольствие, экстрема от самой рыбалки, а вот этот тягать, вот мелочь, неинтересно. Ну мне понравилось очень вчера тащить карпу, я хочу сегодня тоже. Поймать да? да? большого. Покажи еще раз. Да. первая. Первые 50 грамм победительские. В прошлый раз не хватило его. Да, такого вот, ты не хватило. Ходит. На, выкидает. Таранечка. Танечка-таранечка, примерно. Мясочек. У-у-у, у у Ой! Да, я тебя поздравляю! Что вы там, собираетесь забрасывать или что? собираемся. Чуть-чуть запутались. Сейчас перевяжем и... Уже 20 минут соревнований уже идет, турнира? Да. Мы, мы, мы все наверстаем. Первый блин калом. Ты посмотри. Даже вон боженька за вас, чтобы быстрее вы это сделали. Так, Митя, рассказывай, как у тебя дела? Нормально. Полчаса прошло соревнование, что у вас какой результат? Уже закормили, сейчас уже закинули, будем уже ждать. Ага. То есть еще пока ничего нет. Но вы ждете уже конкретную рыбу, да? Ну правильно. Человек выползают, вообще не хотят на рыбалку идти. Давайте будете рыбачить скоро. Шумовку работает? Нет, пока нет. Вот час да. простоял. Думали работать с короткими поводками, вот. но так как поднялся ветер и появилось немного движения воды, то в принципе попробовали поводок более 50 сантиметров, ну и на падении, как бы мелкая рыба его берет, ну и когда убегает, самозасекается, в принципе результативность больше стала. Сорик, надо Да-да. Кормежка сына? Да, выходи давай на перекус. Ага, то есть есть время для рыбалки, а есть время для перекуса, ну, да? Конечно, надо сил набраться немного ему, а то устал уже тягать. Что, как тебе рыбалка? Нормально. Нормально? Мелковатая, конечно, держи бутерброд. Мелковатая, но есть, да? Да. Молодец. Сергей, расскажите, как вам вообще формат таких соревнований? Отлично. Самое главное – это живое общение. С детьми, с людьми, самое важное, он телефонов нету. Весь занят, весь в рыбе, весь в процессе. Общение с друзьями, новые знакомства. Супер! Таких бы побольше мероприятий. Папина школа? Очень сильно дует ветер, с одной стороны и там тяжело очень забросы делать ну с этой стороны вишка хорошо дальние поэтому некоторые ловят прямо возле берега прям у себя вот так вот поднос кидают и ловят вот такую вот милюзгу но с промежутком там 20-15 секунд то есть они не прогадали да то есть ловят ловят ловят вытаскивают вытаскивают а некоторые хотят поймать 10-килограммового карпа и ждут. И сидят, ждут. Дубинят. Да, поэтому как бы у каждого с... своя тактика. Угу. А есть еще третьи. Это те, которые ловят на фидер э, с тонким поводком, с маленьким крючком плотву. Вот как, например, Татьяна и Павел. Угу. И, и ловится, да? И ловится плотва, да, где-то через каждые там минута полторы да? ловится. да. да. Ну, какая она большая, маленькая. Вот смотри, сейчас покажу. Смотри. Оп! хорошая такая платичка а, ну вот, вот такую плотву вот, и не, не там, там ловят верховодку там ловят вообще мелкую вот такую да вот такую да ну каждые десять пятнадцать секунд да. да да да да уже не знаю сколько килограмм они наловили но ну, будет интересно все очень интересно. Всем привет. Это Владимир Калиниченко, общественная организация Рыбацкий край, которая нам предоставила, любезно предоставила причал номер один для проведения этих наших соревнований. Все для клёва. Владимир, большое-большое да. тебе спасибо за это. Всегда рады да, вам. Скажи, пожалуйста, во-первых, вот сейчас ветер получается южный, да? Да. И получается со стороны море гонит воду, и получается вода более соленая. Я не знаю, за день навряд ли она станет более соленой. Но тут есть такая тенденция, что если ветер идет с моря, значит рыбалки нет. И наши рыбаки уже об этом знают, они к этому привыкли. А если ветер идет с Днестра, наоборот, то рыбалка всегда есть. Почему-то вот оно так. Не знаю, может это действительно связано с тем, что ветер с Днестра, значит рыба идет правильно пресноводная сюда и давит. А с моря, наверное, наоборот, вот, может быть... Выгоняет. А с моря выгоняет. Да. Рыб, да? Все равно она чувствует только соленость какую-то чуть-чуть даже... Однозначно. уходит. Да, волнение в сторону там солености воды, она сразу уходит. Тут даже бывает такое, вот когда шторм, там дней 5 подряд идет, ветер идет на Днестр, и на следующий день рыбаки приезжают, рыбу выгоняют так, что ловится только бычок, и часто бывает, что в подсак, допустим, что-то достают, а там рыба игла или там маленькая и так далее. То есть бывает ее аж сюда догоняют. Ого! Понятно. Володя, пару слов расскажи, пожалуйста, о причале и какие у вас есть м, перспективы для того чтобы его развивать в дальнейшем вот. ну сегодня скажу так наконец-то мы добились того что причал официально находится у нас в аренде официально мы его охраняем есть твердое покрытие теперь мы можем уже благоустраивать его в принципе в своих там каких-то как мы когда-то планировали, теперь мы это можем реализовывать. На данный момент у нас первая задача это закончить сцену. Сцена будет самая масштабная у нас в городе для того, чтобы привлекать сюда коллективы и проводить разные фестивали. То есть экофесты, рыбацкие фесты и все, что с этим связано. То есть, чтобы причал жил. На втором этапе мы будем делать все-таки сектора по причалу, потому что уже очень много рыбаков приезжает, Саличевская, Садесы, Ребятам ехать далеко. И тоже ну, ехать на обум и приехать, чтобы здесь было не было места, тоже, ну скажем так не совсем удобно все просят чтобы сделали какие-то места поставили таблички и человек допустим мог там позвонить и сказать там на завтра я еду на рыбалочку. Ребята, можете занять мне место. Вот продумываем мы, чтобы сделать тоже вот эти сектора, чтобы людям было проще как-то забронировать себе место и быть уверенным, что он смог приедет на рыбалку, его место будет свободное, и он сможет здесь половить и Смотрите, во-первых, Google карты первый приезжал Рыбацкий край. Сразу выбьет в гугле нашу локацию, там можно будет карту проезда увидеть. Там же есть наш сайт и есть номер телефона. Ну, по идее, можно в принципе, и снять домик также, да? Да, домик можно снять. Домик у нас входит обязательно, это диск. Это для жарки, мангал, шампура и котел, который Понятно. можно строить. И цена? Цена Домик домика будний день у нас 500 гривен, выходные 700 гривен. Понятно. А для тех, кто скажет, пароль все для клевого. Сразу скидочку минус 20. Серьезно? Конечно. Минус 20 процентов? Да. Ребята, вы поняли? Звоните и говорите, все для клево. И вам все делают... будет клево. Да". <смех> Спасибо, вот это супер, неожиданно. Вот Если брать по рыбалке, у нас пока все так и остается. Рыбалка человека 10 гривен, и въезд на территорию машины 20. <смех> вообще, вы вообще молодцы. Вот нет таких цен вообще нигде. Да, все вот, жулят. Я, да. скажу, я скажу так, когда с приезжают ребята, у охраны по чем рыбалка, они говорят 10 гривен. Идет минута молчания, потом такой вопрос. Это в час или как? Не понимаю, что так может быть. Да. Учитесь общественной организации и другие, которые там. Старый порт энд компании, Учитесь брать правильные деньги с рыбаков. Солнце, как тебе услуги такие? Да, вообще, сервис на высшем уровне. Все благодаря рыбацкому краю. Спасибо, спасибо большое. И все для наших участников абсолютно бесплатно. Друзья, смотрите, поклевка, хорошая поклевочка, у нас сидит какая-то рыбка, но никого нету. Это как раз та ситуация, когда отец не может вытаскивать оснастку, а сын решил пойти погулять немножко, отдохнуть, скажем так, от рыбалки. Тоже имеет право, почему бы нет. Приходится папе идти искать сына, где он там загулялся. Такое бывает. А поклевочки хорошие. Ой -ой, ой ой ой ой ой Смотрите, смотрите. Хорошо, хоть не карпик там. Ну такое что-то хорошенькое. Типа карасика может даже. Где рыба? Как называется, как вы лодку. Назовете, так она и поплывет. 1070. Сколько? 140. 640, друзья мои. Это минус 500 сколько грамм? 80. Минус 580. 60. Ну, понятно. Есть. Это, знаете как, для того, чтобы веса были более-менее серьезные, мы решили вместе с садком ее взвешивать. На Надо было еще грузик туда, да. Чтоб каждому был. Так, хорошо. Третья команда. Вот сейчас будет, нас... сейчас будет один из претендентов на Призовое место. Да, так, Олег. Давайте. Команда О и Ко. Олег и компания. Да. Ой, я думал так тяжело, это замок у меня. О -о -о. Давай, давай, давай, давай. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Иди карасики, я спилаю, отлично. Там еще карасики. Два. Два. Еще Два. одна. Два. А вон еще поменьше. Рыба Стоп, Все. Три четыреста шестьдесят. Три четыреста шестьдесят. Хороший. Интересно. Хороший результат. Три четыреста шестьдесят. Да. Димон не ушел. Да с... Дима, ты главное, смотри аккуратно, чтобы ты не вышел вместе с садком. Так, 3460. Пока президент на первое место 3460. Но это еще, это еще не последний, скажем так, вес. Так, поехали. Поехали, поехали. Давай, давай, давай. Так. Есть контакт. Так взвешиваем вместе с сумкой, поэтому веса у нас будет очень серьезные. Ну за килограмм ушло. Тысяча сто Супер. Супер. Да, высыпаем. Распишитесь, пожалуйста. Тысяча сто Да. Вы, сказал, вы пока вообще вторые. Скажи папе, что он чаще наводил тебя на тренировку. Да, да, да. Команда Тар-р-р-р-р-надо! Так. Да. Она всегда так вытаскивает, и сразу же второе место получает, моментально. Но тут я чувствую, что будет первое место. Нет. Нет. Нет, нет. Помогайте, помогайте, товарищи судьи. Отрабатывайте свой хлеб судейский. точно все. вдруг там что-то еще есть. вдруг кого-то не хватает. 1690. 1690. барабанная дробь целых три пескаря. аккуратно. сюда вот вот вот вот вот. вот. это команда. Uh, Аккуратно. Ничего, вместе с травой будет она Мы больше весить, с больше везде. Есть контакт, да? Поехали. Это, друзья, мои, результат того, что люди ждали карпа. Вот он, видите? 680. 680 грамм вместе с рыбкой, с этой сумкой, да? 100 грамм. Отлично. 100 грамм. Ну, 100, в принципе, да, чуть -чуть, да, так. да, еще немножко было бы и килограмм был бы. Еще 900 грамм и был бы килограмм. А было самое лучшее место. Как? Как? Как, как это вообще? А? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. 1380. 1380. Это Клев Ог. Да, Клев Ог. Записала? Да, 1380. Да, да. Так, так, теперь... Дальше у нас Подсечка. Подсечка, да. Команда Подсечка. Аккуратно, аккуратно, аккуратно, не спешите, не спешите. Аккуратненько, аккуратненько, не спешите, не спешите, все нормально. Так, так, так. И вот, друзья, вот скажите мне, вот каждый из вас мог бы сюда приехать, а ведь некоторые подумали, так ну что, я же вроде ничего не поймаю, потом буду это будут Потому на меня смотреть, как, как суп, непонятно суп, на кого. На самом деле, вот, пожалуйста, тут же небольшие веса. Небольшие веса. Это в моих интересах. Так, давай, что там у нас? Две девятьсот шестьдесят. Второе место пока. Второе место. да? Да. Команда «Белая леса». Внимание, барабанная дробь. Сейчас, сейчас, сейчас, вот он, вот он, они дождали своего карпика, по крайней мере бигфиш точно их, да, да, карпика не было у нас ни одного, хотя многие, многие зарялись именно на карпика, хотели понимать, и получилось так, что, ну, кстати, буквально за пять минут до финиша, по-моему, он плюнул. да, да, да, и на что, на горошину? На горох. без опарыша, без ничего, просто, да, просто на горошину. Карпов, у нас рыба привередливая, только повернул ветер, успокоилась, начал кивать. 1210. 1210, запиши. Самая большая, самая красивая рыба. Да. Еще и зеркальная, да? Почему? Да, вы есть. Вы сказали, что есть такая номинация, я бы да. тоже карпов ловил. Ну, Но... вы, хотели... вы пока первое место имеете. Хотел, Поехали 7. дальше. Так, следующая. Следующая команда, куда кидать? Куда кидать? Вопрос риторический. Это победители прошлого. Да, победители прошлого турнира. Все для клева. Сейчас Дима покажет. Who is who и what is your name? Волной забило под камень. Волной забило под камень. Но ничего. Ничего, бывает по-разному. Сейчас отцепится и все будет хорошо. Я в воду назил уже сегодня. Да? Да. Ага. Садок спасал. Ем! Она завела под камень. Как? Она вся ушла. Как это? Кто? Ищите дырку. У вас полно дырок. Смотрите, сколько дырок. 602 Ну, Получается 40 грамм. 575 грамм. Вот тут, я думаю, третингент 3. 3 килограмма, 3 3 3 3 килограмма. 3 поймал. так давайте давайте посмотрим посмотрим посмотрим что жена наловила. да что вы же ваша жена наловила Рыбу. сколько вы поймали как вы думаете примерно 3 килограмма есть четыре надеюсь что 4 4 да? Там 7 7 дима станьте вот туда вон барабанная дрот так, вот сейчас решается момент истинный. По крайней мере для Олега. Он пока на первом месте и сейчас он ждет, ждёт. Семья <соцентрированный> уже не на первом месте. Ого-го-го-го-го-го! <соцентрированный> да <соцентрированный> уж! 5790. 790. 5 790. Браво! Жене. <соцентрированный> Да, браво жене, вот жена, вот она, вот она, героиня. С женой, с женой, вдвоем с женой. Момент истины для команды... Кеды и Бутсы. Кто там? Где там? А, у нас тоже дырка. А, у вас тоже дырка, я тебе понял. Так, ну что, давайте, взвешиваем. 770. 770. Команда Баунти. Ага. Так, следующая команда. Ооо! да тут красавцы, тут красавцы. Малышко. Да серьезный результат. Аккуратно, аккуратно чтобы не они... в сторону дальше, туда. да? Да, да, да. Так, так, так. Там крупный карасик есть. карасик. супер. Так, дай посмотреть. 1850. Не подожди. Шу -шу -шу. 1850. Да, 1850, правильно. 1850. Супер. 1850. Ну хорошо. Морские котики. Да, морские коты победили практически. Так, ладно. Так, следующее. Татьяна. Хозяева. Хозяева. Да. Это команда «Первый причал» А ну подожди, покажи, покажи Иди сюда ближе, иди сюда Это конечно Big Fish, но он уже вне, вне Вне времени К сожалению Но ну, красавчик же, а Ты видишь, видишь, что значит? Паша, на что, Паша карпик? Паша, карпик, на что? На червя, да? Ага. Пять пятьсот тридцать. Пять пятьсот тридцать. Ну, не намного меньше. Ну, классно. Пять пятьсот тридцать. Так, давай, высыпай. Высыпай, высыпай. Высыпай, есть... Там есть... и крайняя Там есть... Там есть... один есть... один. есть... Там есть... Там есть... Там есть... Там есть... Там у а получала здесь, только колоссальное а... удовольствие на свежем воздухе. Да, да. Счастья, вам, здоровья, любви, удачи и денежных побольше. При... Понял. Друзья, ну вот такие результаты. Вот такие результаты. Сейчас мы судьи посовещаются и вынесут. Окончательный вердикт. Через сколько времени? Нам нужно полчаса. Я попрошу каждого. Друзья мои, я прошу всех сейчас, перед тем как собирать все свои вещи. Пожалуйста, возьмите пакеты, я сейчас вам дам. И возит себя, побирайте весь мусор. Пожалуйста. Я даю пакеты. Идемте со мной. По окончании турнира каждому по пакетику. И наведение порядка на территории, на которой мы занимали, полностью наводили, наводим порядок. Весь мусор, что есть, полностью все под да, ноль а побирать. А, Я вас попрошу, можно весь мусор, который там лежит, даже если не ваш? Я вам даю пакетик. Пособирайте, пожалуйста. Да, конечно, но у нас есть свой. Хорошо. Я даю. Угу. Давай, давай. Чтобы, ну, не только мы убрали за свой, свой да. мусор, но и, но и чужой. Без проблем. Саня, возьми, пожалуйста, пакетик. А, Поубирайте весь мусор. Держи побольше пакетик, Саня. Это... Держи. Сделали, держи. Держи, держи. Делают, стараются, они приедут и Ну да. Друзья, и вы убирайте мусор э, на местах, где вы ловите. Я думаю, с вас не убудет, если вы нагнетесь и уберете чью-то бумажку, даже если кинули ее не вы. Состоялся, состоялся второй турнир. Дай бог, чтобы был третий, четвертый, пятый, десятый. Но для начала. Сначала. Объявление сделает Владимир, глава общественной организации рыбацкий край, который нас пригласил сюда. Потому что у него привез для наших, наших участников очень быстро тает. Да? Очень быстро тает, надо угощаться, ребята, всем мороженое. Вот. Беги, беги, беги. Детки, подходите Детки. все быстро! Все Дет, деточки, идите за... Детки, берите, бегом, Спасибо. бегом, бегом, бегом! Соня да! Спасибо Спасибо! Пожалуйста! Всегда да, рады, мы за остались. любые да, вот фестивали, да. все, что популяризирует рыболовный спорт, любительскую, так и спортивную рыбалку, всегда... Приветствую. Приезжайте. Вот, спасибо вам. Спасибо вам. Не уходите пока. Пожалуйста. Какие условия у вас? Так, друзья мои. Итак, мы оглашаем результат. Первый выбор, который хочется сделать, это то, что победили именно те, кто сделал ставку на поплавок, на быструю ловлю маленькой рыбы. Те получается все призовых местах. Все, кто хотел поймать большие фиши, big fish, кто хотел. Получить большой адреналин, получил по маленькой рыбке, максимум, а то и вообще ничего. Кое-кто получил. Да, кое-кто кое кое получил. Что получил? Бигфиш. Бигфиш биг у нас есть, да, сейчас мы будем вручать за Бигфиш тоже. Итак, первую очередь хочется наградить команду Торнадо-1, которые мужественно были в нашем э, турнире участвовали, к сожалению, не получилось, но... Я уверен, что у вас получится. Вот эти тонкие крючки используйте, и все у вас получится. Хорошо. Команда Баунти, Денис и Татьяна. Поздравляем вас. Тоненький крючочек, все для клева. Он как раз именно тот, который нужно нацеплять, чтобы поймать маленькую рыбку, но много. Проверим. Так, следующая команда. Это команда Куда кидать? Анна и Дмитрий. Да, у вас вся рыба ушла, но в следующий раз вы обязательно ее пошьете свои садки и у вас все получится. Спасибо. Так, следующее, называется "Рыба где? Рыба где? Где команда Рыба где? Так, Валентин и Даня. держи. Друзья, здесь у нас получается кроме грамоты еще наши ключики все для клёва и от компании Комотек 5% скидка на их товары для рыбалки, отдыха, туризма и для всего, что вне дверей. Поэтому рекомендую. Следующая команда Комарики, Валерий и Светлана. Следующий раз тонкий крючок и компания Коматек вам поможет поймать много рыбы. Кеды и бутсы. Я хотел э, не быстро говорить о слово, но тем не менее. Да. Команда Шарпхук Хук и Кирилл, где он? Где этот маленький рыбак, который сейчас уже во второй раз уже у нас? Держи, Держи. поздравляю Дай пять О, так, здорово, молодец Так, дальше команда Рыбацюки, Сергей и Митя, подходите Митя, поздравляем Сергей, что вы так не подходите? Хоть бы пожали руку, а что это такое? Так, команда Белая Лиса, Юрий и Ольга, подходите. Поздравляем вас. Спасибо. Всего самого хорошего. Команда Клев ОК, Денис и Наталья. Вы практически уже подошли, практически к лидерам подошли. Поздравляем вас. Еще немножко было усилий, и были бы в призовых местах. Все будет. Правильно. Но не сразу. Команда, которая уже после сигнала поймала самую большую рыбу, но, к сожалению, она не зашла в зачет. Извините. Торнадо, Павел и Татьяна. В прошлый раз были у нас в призерах, серебряные призеры. В этот раз чуть-чуть не затянули до призовых мест. Поздравляем вас. Спасибо. Поздравляем. После ключочек возьмете, оденете и все получится. Так. Команда морские котики. Александр да. и Лидия. Вас была самая мужественная рыбачка. Да. Да. Кстати говоря, да, девчонка никуда не уходила, Нет. ничего не просила, все там сидела. Дисциплина, Это будущий рыбак, кстати говоря. Так, команда подсечка. Я так понимаю, команда подсечка у нас заняла четвертое место. Чуть-чуть, чуть-чуть вам не хватило, ребята. Держать. Я видел, как вы обучали своего сына, это дорогого стоит, что вот, вот такие рыбаки находят время, вот такие рыбаки находят время для своих детей, для того, чтобы обучать их. Это, это стоит Спасибо под и, и отдельных, отдельных э, аплодисментов. Итак, друзья, подходим к призерам. Для призеров у нас есть от компании Комотек э, сертификат на якисный водик для активного видпочинку Вот такой вот. Это две с половиной, это за первое место, подождите, вот он. Значит, на полторы тысячи гривен, вот такой сертификат. Дальше, э -э наша футболка, да? Ага, давай. Награждается команда третье место. О-ИКО, Олег и Лариса, подходите, пожалуйста. Лариса, подходите, Лариса, Лариса, подходите. поздравляем вас. Поздравляем, держите, держите, так. Это Спасибо. ваша, это ваша футболочка, да. носите ее. И... Я уже да. Серф... да, еще и сертификат вот такой на полторы гривен. Все, одевайтесь и... Спасибо. и. Спасибо. Спасибо. Да, хорошие. Стой. Стой. Да, так, второе. Второе призовое место. Команда «Первый причал» Татьяна и Евгений. Хозяева, получается, причала. Они обязаны были просто выиграть Поздравляем. А на своем поле. Вот такая грамота от Комотека Вот такой красивый подрунковый сертификат и наши крючочки. И практически главный приз. Вот такая «Кемалка» все для клёвых. Спасибо. Приезжайте. Осталось у нас первое, грамота за первое место, но я ее не хочу вручать, я хочу это, скажем так, это действие сделать властнику компании Комотек, которая находится среди нас. И пусть он вручит свой подарочный сертификат, ну а я вручу грамоту. Сергей, проходите сюда, пожалуйста. Значит, команда Тарики, Александр и Ольга, подходите. Это потому что он клетке и футболки все для клевого, поэтому у них первое место. Поздравляем Если у нас есть футболка, в следующий раз мы будем вторым. Да. По все, теперь пьете <смех> <наши, смех> с <вашей> чашечки. Кофта <смех> производства нашей компании, да. поэтому приходите. Мы очень стараемся, чтобы вот, участвовать в таких мероприятиях, вот, чтобы там, где папы, сыновья, жены без телефонов, на свежем воздухе, делятся папы своим опытом. Ведь когда... Ты держишь этот опыт в себе и никому его не передаешь, это просто ну, бесполезно. Когда ты его вот передаешь, а передаешь еще своему сыну, либо даже супруге, который никогда не хочет тебя слышать, <laughs> а еще и такой рыбацкий, то это круто. Ну, и цель нашей компании – изменить качество жизни людей, дать им открыть себя по-новому, превратив активный отдых на свежем воздухе в удовольствие. С помощью… Того, что мы производим классную экологичную одежду для людей по хорошей цене. Поздравляю Конечно, еще раз, вы классные. Спасибо. Друзья, осталось у нас включить еще за э, Big Fish, Команда, которая заняла у нас восьмое место, но тем не менее с Big Fish. Команда Белые Леса Юрий и Ольга, подходите. Примерно каждого вот такого был размера. И он был ну, лучше. Спасибо. Поздравляю вас. Да. Так, и еще пару слов у нас есть, друзья мои. Все-таки мы э, были в э, хорошей компании. Вчера мы классно провели время. Нажарили кучу шашлака. Кстати, еще осталось. столько шашлака. Если. Кто-то не спешит, пожалуйста, оставайтесь. Еще можно его разогреть и покушать здесь. Что есть есть, уже на... все голодные. Поэтому хотелось бы поблагодарить еще одного спонсора нашего мероприятия, команда компании Месолют, которая приготовила и замариновала нам 15 кг шашлыка. Ну и крайне хотелось бы поблагодарить общественную организацию Рыбацкий край за гостеприимство, за то, что они нас приняли здесь. И за такое хорошее отношение. Владимир, вот такая благодарность вам. И тот призовой фонд, который мы собирали по 200 гривен, здесь 3400 гривен, мы хотим на развитие, на благотворительность вашей организации. А, и попробуйте наши все-таки клычки. Я думаю, мы вместе ездим. Да, и, и на 5% пробовать. скидка от компании Коматы. Да, все. Мы все, все. все денемся. Да. Друзья, хочу сказать, что второй семейный рыбацкий турнир подошел к концу. Осталось взять совместное фото. Вот на в пейзаже, вот это, на этом красивом пейзаже. Давай вот здесь есть второй, да? Второй, вот так, да? Все для клемах!